Я уйду, чтобы снова вернуться. Я умру, чтоб воскреснуть потом, чтоб груди и к лицу прикоснуться летним ласковым ветерком, целовать вас губы клубникой, обнимать вас весенним дождем и ковром под ногою брусникой и в глаза ваше солнце лучом. Я уйду, может быть, на рассвете, ну а может быть, ночью тиши, в край долёте, где ваши приветы не дойдут. Пиши, не пиши, не пугайтесь шороха ночи, это я вернулся опять. Заглянуть в ваши дивные очи, за руку вас подержать. Все уйдут, ведь наш веет быстротичен. Но вернуться смогу вам лишь я, кто любил вас, был весел, беспечер, атрибуты гитара, коньяк. Я уйду, чтобы вас там дождаться. но ну, а ты пока здесь не забудь на могилке со мной общаться и не двери быкли снимуть. Я уйду. Чтобы снова вернуться, Упаду, чтобы на ноги стать, Засыпая, быть, может, проснуться, Жил и рву узлом, чтоб связать, В блюдо до жизни добавлю я перца. Я не буду скрипеть костылем. Я живу и люблю, нетерпением сердца. Пойните хорошим потом я уйду.